Как же люди понимают, что они стали зависимыми от капель? Что же делать, если подсели на капли? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как победить зависимость от сосудосуживающих капель. Пожалуйста, досмотрите видео до конца, информация в нем будет вам полезна. Медикаментозный ренит – это зависимость от сосудосуживающих капель. Сосудосуживающих капли обычно на основе нафазолина или его аналогов. Сосудосуживающие капли – они безрецепторны и относительно недорогие. Во время простуды сосудосуживающие капли быстро и эффективно снимает заложенность носа. В пользование таких капель недопустимо более трех 5 дней, более длительное использование капель приводит к зависимости, когда слизистая отекает и не может нормально функционировать, нос постоянно закладывает, уже не дышит свободно без очередной дозы. Что же делать, если постели на капли? Первое – это, конечно же, обратиться к врачу от ариноларингологу. Врач непременно подскажет пути лечения это промывание носа изотоническими растворами или э, гипертоническими или же солевыми растворами далее естественно отмена сосудосуживающих капель и э, назначить препарат на основе нестероидных глюкокортикостероидов. Если симптомы через 5-7 дней не проходят, то, возможно, причина в другом – хронический синусит, аллергический ринит, искривление носовой перегородки или же полипы в полости носа. Как же люди понимают, что они стали зависимыми от капель? Это происходит не сразу. Обычно это происходит через несколько месяцев бывает и лет после начала использования. Люди все чаще обращаются в аптеке, чтобы приобрести все новые и новые упаковочки сосудосуживающих капель. Капли капают сначала по одному-два впрыску в день, далее это 5-6 использований в день, бывает и более 10 раз использования в день. Как-то останавливает меня гаишник за превышение скорости и при мне капает, закапывает сосудосуживающие капли в нос. На что я ему ответила, что если вы мне не выпишете штраф, я вам расскажу, как избавиться от этой привычки. Люди приходят с такой проблемой, что сосуносуживающие капли просто-напросто перестали помогать. Сосуносуживающие капли могут вызывать носовые кровотечения. Носовые кровотечения могут быть как кратковременными, так и длительными теми, что нужно останавливать в поликлиниках вызывать машину скорой медицинской помощи. Сосунсуживающие капли могут вести к разрастанию слизистой ткани в полости носа, могут вызывать вазомоторный ринит. То есть, что также лечится именно хирургическим путем уже в условиях стационара. Основослуживающие капли во время беременности очень опасны, могут вызывать выкидыши и задержки развития у детей. Капли могут вызывать спазм сосудов, сосудов сердца, мозга, что может привести к остановке сердца. Обычно, чтобы избавиться от зависимости таких капель, уходит порядка месяца. У кого-то более длительный срок, у кого-то короче. Все зависит от того, насколько четко вы соблюдаете рекомендации своего лор-врача и насколько подходит вам препараты, назначенные врачом. В Альфа-центре здоровья накоплен, накоплен большой опыт лечения пациентов в зависимости от сосуд суживающих капель. Чтобы записаться на консультацию к врачу Тарино-ларенгологу, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.